Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе кластер СЕЧ, а также рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. Данный индикатор определяет кластера на графике по заданным вами фильтрам. Это помогает определить активность различных групп покупателей и продавцов отследить реакцию на такие кластера и иметь в распоряжении актуальную и свежую информацию о происходящем на рынке прямо сейчас. Данный индикатор содержит множество настроек, что дает возможность очень гибко подбирать параметры. Итак, переходим в меню «Индикаторы». Выбираем «Кластер Search и нажимаем кнопку «Добавить».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 Максимальное и минимальное значение здесь вводятся значения фильтра-индикатора. Тип расчетов – это выбор рассчитываемой величины. На выбор представлено 6 вариантов расчета. Бит, ask, Дельта, Объем, Количество сделок и Время. Давайте рассмотрим их. Если мы выберем тип расчета «Время», то индикатор будет выделять кластера, на которых цена находилась указанное количество времени за период формирования данной свечи. Значение для данного типа расчета выбирается в строках выше и указывается в секундах. Для примера выставим минимальное значение 90 секунд. Теперь мы видим, что выделенными остались только те уровни в свечах, на которых цена находилась более чем полторы минуты. Чтобы более наглядно увидеть принцип работы индикатора с данным типом расчета, можно включить кластерный тип отображения графика и выбрать время. Теперь наглядно видно, что индикатор Кластер Search выделил уровни со значениями 90 и более. Для наглядного рассмотрения следующего типа расчета индикатора по количеству сделок переключим данные в кластерах на трейдс. При выборе расчета индикатора Количество сделок, расчет будет происходить исходя из количества прошедших сделок в кластере, вне зависимости от их объема. Для примера, введем диапазон от 120 до 140. Мы можем видеть, что выделились уровни в кластерах, на которых было исполнено количество сделок, которое попало в указанный диапазон. Если мы выберем тип расчета объем то расчет будет происходить по объему, проторгованному на ценовом уровне, а количество сделок уже иметь значения не будет. При выборе типа расчета «Дельта» будут выделяться кластера с дельтой, указанных в значениях индикатора. Чтобы отобразить отрицательную дельту, нужно ввести значение со знаком «минус». Для примера укажем минимальное значение дельты «минус 200». И теперь индикатор выделил уровни в кластерах, где количество прошедших сделок по бедам было минимум на 200 больше, чем по АСКам. При выборе типа расчета беды или АСКи на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное в фильтре количество контрактов по бедам или АСКам соответственно. Для примера можно выставить минимальное значение 300. Далее идут настройки дополнительных фильтров. Здесь мы можем настроить дополнительный фильтр по дельте. Если, к примеру, здесь выставим значение 400, то «Индикатор» выделит кластера не только с заданным основным фильтром, но и дополнительно отфильтрованные по дельте. Значение этого дополнительного фильтра может быть как положительным для положительной дельты, так и отрицательным для отрицательной дельты. Если необходимо отключить данную опцию, тогда просто выставляем 0. Перевес бит ASK с помощью данной опции мы можем отобразить ценовые уровни, на которых перевес в процентах между бедами и асками был выше заданного значения. Для примера введем сюда значение 80. Это будет означать, что отфильтровались только те уровни, на которых перевес асков был 80 и более процентов. Для фильтрации перевеса по бедам нужно ввести значение со знаком «минус». Далее идут дополнительные фильтры максимальной и минимальной средней сделки в уровне. Это фильтрация по величине средней сделки. Объем средней сделки равен объему в кластере по данной цене, деленный на количество сделок по данной цене. Введем для примера диапазон от 3 до 5. Теперь мы можем видеть выделенные ценовые уровни, на которых средний размер сделки соответствовал значениям, попадающих в указанный диапазон. Направление баров. Здесь представлено три варианта отображения. Если мы выберем медвежья свеча, то кластера будут отображаться только на падающих свечах. Соответственно, если выбираем бычья свеча, то отображение будет происходить только на растущих свечах. Если выбрать «неважно», то направление свечей не будет иметь значения. Объединение баров. С помощью данной опции мы можем расширить фильтр на рядом бары и использовать их суммарные значения для определения кластеров. Для примера выставим значение 3. Теперь при расчете индикатора берутся суммарные значения трех рядом стоящих баров. Причем суммироваться будут каждые три бара, начиная с каждой следующей свечи. Объединение ценовых уровней. С помощью данной опции мы можем объединить стоящие рядом цены для поиска кластеров. Для примера выставим значение 4. В таком случае при расчете индикатора данные четырех рядом стоящих уровней будут суммироваться. Переходим к следующему дополнительному фильтру. Расположение цены. Чтобы наглядно увидеть разницу представленных режимов, давайте выберем тип расчета «Объем». И выставим минимальное значение «250». В параметре дополнительного фильтра расположения цены можно выбрать 6 вариантов отображения. В зависимости от выбора, индикатор может отображаться на максимумах свечей, на минимуме свечей, на верхней тени, на нижней тени, на максимуме и минимуме свечей. А если выбрать вариант «неважно», то данный фильтр будет отключен. Тиков от максимума и минимума бара – это опция, с помощью которой мы можем настроить поиск кластеров в заданном диапазоне от минимума или максимума бара. Если мы, к примеру, выставим в этих полях значение 8, это будет означать, что наш индикатор отобразится только в случае, если он попал в зону свечи, находящуюся на расстоянии не более 8 тиков от экстремумов. Только одно выделение в баре. Если эта опция включена, то в одной свече будет выделяться не более одного кластера. Если в заданные параметры индикатора попадает несколько уровней в одной свече, то выделяться будет кластер с большим значением фильтров. Если, к примеру, в свече есть три кластера, совпадающие с фильтром, например, со значениями 28, 29 и 30, то отображен будет кластер со значением 30. Далее идет раздел настроек «Визуализация». Указать максимальный и минимальный размер фигуры можно здесь. Прозрачность визуальных объектов. С помощью данной опции можно настроить прозрачность фигур, отображающих кластер.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 Если данная опция включена, все кластера будут отображаться одним размером. Цвет – это настройка цветового отображения кластера. Далее идет раздел «Алерты». Если выставить галочку, то при появлении каждого кластера будет сигнализировать выбранный вами звук. Перейдем к последнему разделу «Фильтр по времени». С помощью данного фильтра вы можете настроить определенный промежуток времени, в котором будет осуществляться поиск кластеров. К примеру, можно настроить отдельно два индикатора для европейской и американской сессии, либо с другим необходимым фильтром по времени. Эта функция особенно полезна в то время, когда ликвидность на инструменте значительно изменяется в зависимости от времени суток и необходимо произвести более точную настройку.